Всем салют, дорогие друзья, с вами Владимир, канал Китай стал ближе, и вот опять я после долгосрочного отсутствия решил возобновить и продолжить свое начинание. Итак, сегодня пришли две посылки, две посылочки пришли на имя жены, и давайте откроем, посмотрим, что же у нас пришло. Как всегда, посылки, которые заказывает жена, я не знаю, что там, примерно, догадываюсь. Здесь какие-то шарики, здесь какая-то фигня. Давайте откроем и посмотрим. Значит, вот эта посылочка оценивается в 1 доллар. Трек номер отслеживался. Вообще, насколько я слышал, сейчас Почта России заключила какой-то договор там, то ли с AliExpress, то ли вообще с китайскими поставщиками, чтобы все посылки отслеживались. Из-за этого и на многих товарах появилась плата за доставку. Но некоторые продавцы все равно держат марку и делают бесплатную доставку. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, узнаем, что же нам пришло. Посылка шла три недели, успели мы до 11.11 .11, до распродаж и открываем. опа что тут у нас такое интересное Здесь у нас какая-то сумочка или что-то подобное сразу резко запахло китаем то ли от этого запаха отвыкнуть нет о, от этого запаха отвыкнуть невозможно от этого запаха отвыкнуть невозможно и это это это это по моему термосумка заказывала супруга термосумку вот здесь имеется карманчик и посмотрим что же внутри дальше а внутри у нее вот такая вот вот такая вот фольга с поролончиком вот такая вот термосумочка довольно таки большого объема довольно таки большого объема а, взяли ее для того чтобы я так предполагаю носить ребенку кашу в ней, но она довольно-таки объемная, и реально здесь влезет банок 6 пива. Так что можно брать с собой на речку пива или квас, и оно не нагреется. Такая вот термосумочка, ссылочка на эту сумочку будет под видео в описании, можете зайти и посмотреть, как прошито. Прошито я вам скажу все хорошо, вот здесь чуть-чуть вот торчат ниточки. А в остальном прошито идеально. Запах, конечно, присутствует, но сделано. Я так смотрю на совесть. слямочки довольно-таки крепкие. Внутри тоже все сделано крепко, так довольно-таки серьезно. Да, ну сделано по принципу просто внутрь вставлена фольга, внутрь вставлена фольга, и в принципе вот и вся термосумочка. Вот такая вот недорогая вещичка. Ссылочка будет в описании, ссылочка будет в группе. А мы приступим ко второй посылочке. К второй посылочке и посмотрим, что же здесь пришло. Посылка также отслеживалась по трек-коду. Оценена на 5 долларов. И здесь какие-то шарики. Давайте откроем, посмотрим. Я предполагаю, что это шарики для манежа. Купили мы ему манежик. Давно покупали, по-моему, распаковка... Была на канале, если не была, то она отснята и на камере. Просто действительно некогда заниматься. Значит, вот такие шарики, пакет пустой, такие шарики укладываются в манеж. Вот здесь, если я не ошибаюсь, 25 штук, 25 штук шариков. Шарики попачивают пластмассой, но не сильно, и вот эти шарики насыпаются в манеж, и ребенок должен в них играть. Но в реальности манеж там довольно-таки большой, он не крепкий, ничего, такая конструкция из проволоки, обтянутая салофаном. Но если набить шариками его, будет довольно-таки интересно. Но... В такой манеж, я не знаю, таких шариков надо, если здесь 25, то туда надо, наверное, тысячи полторы две, Потому что, на самом деле, манеж очень большой. И сколько туда этих шариков влезет? Шарики мягкие, накачаны воздухом они. Вот я его сжимаю, воздух не выходит. Шарики плотные. Не знаю, как насчет зублов выдержат зубы или не выдержат. Упакован вот в такое, вот он, такую вот сеточку. Если наполнять полностью такой манеж, наверное, получится дороговато. Ну не знаю, что решит супруга. Наполнять, значит наполнять, не наполнять, значит не наполнять. Но шарики довольно-таки хорошие, легкие и прочные. Потому что сжимая его, о, о! все-таки один лопнул. Насчет прочности я погорячился. Один лопнул и причем не сильно я его сжимал и похоже он где-то на шве дал течь. Ну, тогда с остальными не буду экспериментировать. Ссылочку на эти шарики я оставлю под описанием. Также под описанием оставлю ссылочку на этот манежик. Кому интересно, может заглянуть. Если найду видео на камере, а здесь много на камере необработанного видео, выложу и на манеж видео. А сейчас я с вами прощаюсь. Все ссылки будут под описанием. Переходите, смотрите, кому интересно, приобретайте. А с вами был канал «Китай стал ближе», я Владимир, и всем пока, до новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте и пишите, пишите, пишите, кто что хочет увидеть.